Не заскрипели он, умчался прочь В поле снег с метелью прославляют ночь Черт залез на церковь, и петухов поправ А тревога стелет белизну рубах Спи, спи, спи, княжна Темная, темная вода Крестик нежна, темная, темная вода. Дальняя дорога до гнедого страха, Ах, будет ли подмога или ветер плах? Может, Бог услышит и спасет от бед, Только холод в жилах стережет ответ. Темная вода, спи, спи, спи не жена. Темная, темная вода Холодом от пола по коленям бьет Свет лампад иконом кружева плетет. Спи, жена спокойно, пусть печаль идет. Светлый ангел в поле путника спасет. Спи, спи, спи, книжина, Темная, темная вода. Спи, ты, спи, жена. Темная, темная вода, а ты спи, ой, ты спи, княжа.